Друзья, всем привет! Утро! И мы едем на авторынок Зеленый угол. Всем привет! Погода нас недолго радовала своим солнышком. Вот уже у нас все затянуло, и ближайшие два-три дня обещают опять дождь. Вот, а сегодня снимем самые популярные седаны. Не то что самые популярные, да, которых, которых больше всего. И заберем несколько автомобилей, отгоним в транспортную компанию. Поехали! Более подробно обо всем вам расскажем. Заказывали у парней автоподбор 25, Александра и Сергея, машину при Успраем. Вот пришла, вот мы ее. От момента покупки до прибытия в город Красноярск прошло ровно две недели. Парням большое спасибо, очень хорошая была проделана работа хозяин довольный да да и большое спасибо парням вот хозяин стоит довольный так ну и давайте наверное, начнем начнем с Алеонов. вот перед нами стоит Алеон. три с половиной балла есть статистика 70 тысяч километров пробег аукционник сейчас посмотрим фары линзованные 735 тысяч. Значит, такие автомобили начали выпускаться, если мне не изменяет память. он и пошли с 2001 года. На первом автомобиле устанавливался автомат. Более свежие модели пошли уже на вариаторе. То есть такой полноценный седан Комфорт класса. Двигателя есть полтора литра. Есть 1,8. то все хатчбеки, универсалы, кейкары. А про седаны, ребят, как-то что-то мы забыли. Давайте посмотрим на обшивку. Дверная карта здесь такой, знаете, пластик идет мягкий, здесь идет кожа, вставки идут под дерево, здесь тряпочная вставка, колонка. Вот чем мне нравится, да, Леона с премиуми а вот ну реально пластик идет, торпеда идет мягко, здесь вставка идет под дерево, автомобиль на климат-контроле, тряпочные сидушки, но они довольно-таки удобные и неплохо и неплохо смотрятся. Наверное, сразу присядем, посмотрим сколько мест. То есть сел я в седан, места довольно-таки много сидеть, мне очень удобно. Здесь у нас лед бардачок, документы лежит аукционный лист. А, аукционный лист с половиной балла CC. Пробег 71 тысяча по кузову покраска порога с левой стороны. Вариатор. Мультимедиа система управления климат-контролем. Здесь у нас идет множество бардачков. Там прикуриватель спрятан. Пордоходник у нас двигается. Вперед-назад. Вот такие вот ниши подстаканники задняя часть автомобиля еще раз сзади дверная карта он ну, тоже такая знаете добротный добротный материал то есть с кейкарами там с пластмассой с это не сравнится удобная сидушка сзади вмещается у нас три человека посередине идет подлокотник с двумя подстаканниками. здесь идут кармашки ключевой доступ в автомобиль сидушка у нас поднимается вперед назад регулируется спинка естественно она ездит автомобиль у нас заводится с кнопки есть комплектации которая заводится с ключа регулировка зеркал по месту водителя тоже место довольно-таки много давайте посмотрим что у нас с багажным отделением А, багажник у нас занят ну в принципе заодно можете посмотреть да, на объем багажного отделения что сюда влезет и сколько камера заднего вида на автомобиле установлена также ребята чем удобен да вот этот седан у него задние спинки они откидываются образуется, образуются получается большое пространство и мы можем с вами перевести какие-то какие-то грузы. что эта спинка опускается что та спинка она опускается десятый год 735 тысяч вот рядом с алионом стоит премиум 2008 год полтора литра стоит автомобиль 650 тысяч тоже повторители бесключевой доступ премию Алион они ну в принципе они идентичные автомобили там двигателя одинаковые варики все стоит одинаково кстати не сказал что премию что лионы они есть как передние автомобили так автомобили и 4 воды сзади метла комплектация F но ну, это этот дорестайл, то есть рестайл он, естественно будет стоить подороже светлый чистый салон обшивка ну, все то же самое все такое добротно знаете как вот как раньше делали сидушки тоже у нас откидываются смотрите какой багажник вот здесь в багажнике ничего нету сейчас мы посмотрим на объем багажника. Есть комплектация с подогревом, есть комплектации с мультирулем Чего только нету. Бардачок такой тоже климат-контроль. Два ключа. Ну-ка заводится. Заводится. Никуда не денется. 112 тысяч пробег на одометре. На аукционном листе тоже пробег 112 тысяч по кузову. В принципе, автомобиль целенький. Единственно вот. 2 может какая-то вмятинка небольшая есть на на заднем левом крыле вот он сам моторный отсек полутора литровый двигатель в принципе все ясно понятно что где находится удобно и доступно так ну и давайте сейчас посмотрим ее толщиномером, то есть сверим на соответствие аукционного листа судя по аукционному листу я уже говорил то что в принципе автомобиль должен быть целый ладно мы его глушим глушим то есть подробно смотреть не будем просто так вкратце примерно друзья это все микроны вот видите вмятинка небольшая отмечена надо да? у один все отмечено кстати вот такого плана вмятины небольшие вот такого плана они вытягиваются бесконтактно то есть красить ничего не нужно пока все в пределах заводской нормы идет соответствие аукционного листа естественно когда проверяется автомобиль замеров производится намного больше открываются все двери смотрим на съем на замену деталей двери крылья капот крышка багажника в общем все что подлежит замене да да полностью соответствует и два, да ну там вот не вмятенько вот она царапинка идет все совпадает по аукционному листу нет вот она да вот она была вмятинка небольшая все-таки да сейчас еще раз посмотрим на наукциоником так где он там да да да друзья все правильно b2 вот задняя крылышко чуть-чуточку совсем подкрасили то есть автомобиль с японии пришел с небольшой вмятиной Ну и здесь же Делали небольшой подкрас. Да, все остальное целое. В общем, автомобиль 2008 года, полтора литра, 650 тысяч рублей. Полноценный комфортабельный седан друзья вот смотрите еще стоит один олеон до да? автомобиль 2010 года и с родным пробегом да, Давайте ключик спасибо с родным пробегом 9700 километров на он кстати заказали на осмотр сейчас мы будем проверять аукционная оценка 4 балла пробег 9 700. то есть кто-то не верит да, то что такие пробеги бывают аукционный лист уже открыли открыли пробег совпадает Давайте посмотрим, что у него в салоне. Салон такой темненький, темно какой-то, темно-светло-серый я бы его назвал. Ну, по салону, в принципе, все то же самое у него идет. Конечно, найти автомобиль, автомобиль 2010 года с таким пробегом, с таким пробегом, нужно постараться. 760 тысяч, видите, 9878. Вот лежит его аукционный лист. 4 b 4 балла. Ну какие-то мелкие косячки присутствуют по кузову. Пробег 9708. Сейчас мы это все дело будем проверять. Какая-то сервисная книжка лежит. Toyota Alteon. Ну я так понимаю, это здесь уже завели, здесь, здесь поменяли масло. Вот те автомобили заводились у нас в кнопки. Этот автомобиль заводится у нас с ключа. то есть комплектация, конечно, здесь у нас Идет попроще, по месту, ну, что по месту говори, по месту, как как и в тех седанах. Все одинаково. Вот такой вот Toyota Leon десятый год. С минимальным пробегом. Так, ну и вот, смотрите, стоит Алеон, да, но это уже свежий Алеон. Автомобиль 2016 года. 1.8. Жешная комплектация. Стоит такой автомобиль 960 рублей рядом стоит премию сейчас мы откроем и Allion, и премию мы ну сравните то есть со старыми кузовами естественно выделяется сразу морда зеркала уши заднего вида ну естественно задняя часть автомобиля сделано все по-другому давайте посмотрим на салон сначала задняя часть Схоже, да ну все равно то есть есть некие изменения чистый ухоженный салон сзади видите как красиво чисто поэтому залазить садится я туда не буду не будем пасхать продавцы трудятся чистят машинки вот кладут коврики посылают газетку что покупатель мог прийти посидеть в автомобиле лежит аукционный лист 4 балла 98 тысяч пробегу кузову в принципе тоже целенький автомобильчик здесь еще видите какой-то целлофан зеркальце открываешь загорается подсветочка руль не кожаный руль идет обычный управление печкой климат-контролем управление мультимедиа системы ну, здесь все те же самые бардачки прикуриватель пепельница верхний бардачок отключение антибукса подогрев дворников так ну, ключа только нету к сожалению автомобиль не заведу так ладно это пускай лежит давайте посмотрим на двигатель кнопка старт корректор фар ксенона нету есть на ксеноне автомобиле двигатель кажется побольше да по сравнению с полутора в принципе все тоже ясно удобно и доступно Ладно, закрываем замечательный автомобиль напоминаю ален 18 16 год женщина комплектация 960 тысяч рублей но это уже премию премию а, год не помню год сейчас узнаем свежий год 980 тысяч рублей Налитье, повторители, бесключевой доступ, хромированные ручки. Сзади стопори уже совсем другие стоят. Кстати, двигателя в альфматик Это бесступенчатая система. Подъема клапанов идет. Давайте, наверное, сзади. Кожаный салон. Коричневый. Шикарный кожаный салон, я вам скажу. Смотрится реально просто обалденно. руль электроседене здесь вставки такие под дерево интересно сделаны кнопка старт пробег У автомобиля 42 тысячи да салон салон конечно шикарный по месту смотрите сколько места плюс электросидения идут опять же мультируль управление печкой плюсом здесь стоит датчик движения по полосам вот он датчик он отключается датчик при столкновении отключается здесь вот так в целом в целом все идет тоже самое так двигатель и багажное отделение давайте посмотрим да багажники такого конечно неплохого объема спинки тоже они складываются задних пассажиров в автомобиле идет полноценная запаска запаска смотрите новая она еще ни разу не езженная запаска это тоже бонус в автомобиле сложить бы сейчас еще аккуратненько Соноры, смотрите, соноры, они а, в цвет, да, сделаны с бампером. То есть, я даже, если честно, сначала сонара не увидел. Сердце автомобиля двигатель. так мы ну вот узнал год год 16 980 тысяч рублей стоит автомобиль toyota корола axel следующий наш автомобиль как видите это тоже тоже полноценный седан Автомобили эти начали выпускаться с 2006 года пришественникам это было просто просто toyota corolla данный автомобиль это уже рестайл фарики другие морда другая шестнадцатый год полтора литра 4 воды 699 тысяч рублей есть автомобили с объемом двигателя 1 и 3 есть полутора литровые двигателя также есть гибридные версии. как видите есть 4 воды есть просто переднеприводные автомобили. сзади метла немного другие стопарики камера заднего вида установлена надпись 4 воды автомобиль на летней резине без литья на обычных штамповочках задняя часть автомобиля вот допустим давайте сравнивать да с премию с леонами там как-то все вот добротнее все намного не знаю даже какое слово подобрать все намного как-то лучше ну как бы все равно вот эти акцию они идут идут подешевле значит сидушка у нас тоже тряпочная по месту но опять же здесь чисто залазить я туда не буду подлокотника для задних пассажиров у нас нету есть три подголовника без доступа тоже нету автомобиль заводится у нас с ключа здесь дверная карта тоже в основном да не в основном а идет идет один пластик ребят сидушечки вперед-назад лифт сиденья у нас есть корректор фар где нет корректора фар, это говорит о том, то что на автомобиле установлен ксенон. Подогрев идет дворников, дуйки, ветродуйки, печка дуйки. А, руль идет обычный, ручник где положено. В этом месте у нас находится прикуриватель. Давайте закроемся, тут пикает, на уши давит, бардачок, такой какой-то, знаете, узенький бардачок автомобиль у нас на вариаторе все автомобили идут на вариаторе спидометр на 180 мультимедиа система управление печкой солнцезащитных козырьках зеркала у нас нету зеркало заднего вида подсветка а, аукционе поговорили говорят родной аукционный лист идет оценка 4 балла cc опять же знаете вот ноги заморачиваются на вот эти вот оценки cc там салон ребят да dsc во первых все зависит все зависит от аукциона от строгости аукциона бывает придется а там просто не знаю грязь там, пропылесосили и все он у тебя практически новым становится вот здесь видим то что в принципе дверные карты не закоцаны торпеда у нас с вами не закоцана вот эта дверная карта не закоцано. значит, по аукционику вот эти косточки А1 это все мелочь, мы их, в принципе, даже можем с вами не увидеть. Далее идет единственно вот это вот Б2, b 2 да, там идет, возможно, подкрас, там или царапка или какая-то небольшая вмятина была. Дальше здесь идет два, сейчас аукционник убираем. Здесь идет два бардачка, нижний бардачок и верхний бардачок. Ключ нам предоставили аккумулятор уже подсевший, но автомобиль завелся, не знаю. Многие жалуются, говорят, что продавцы какие-то злые, блин, подходят, там чуть ли палка не гонит. Ребят, без проблем вообще. Спотише сделаем. магнитофон работает. Без проблем, подошли. То есть автомобиль открыли, показали. Снимайте, пожалуйста. Вот, далее, значит, что у нас тут еще интересного есть. Электронный бензобак да, 3А, 3B температура за бортом это расход топлива будет показывать и так далее вот остаток показано то что на данном топливе мы с вами можем проехать 88 километров камера заднего вида установлена какая-то кнопка если честно не знаю что это такое ладно бензина мало хотя там два деления вкратце рассказали пойдемте еще поищем посмотрим сколько они стоят но это напоминаю шестнадцатый год рестайл полтора литра 4 воды 699 тысяч практически 700 тысяч рублей Ну вот смотрите уже черный цвет и автомобиль идет уже до рестайл 15 год то есть видите да морда отличается кстати пятнадцатый год полтора литра бензин антиюз туманки тиви сиди в принципе все как обычно 675 тысяч рублей родной аукционный лист пробег на автомобиле так не вижу отсюда а пробег на автомобиле 78 тысяч километров по кузову автомобиль автомобиль весь целый вот нам открыли автомобиль О чем я говорю попросили без проблем давайте покажем заднюю часть автомобиля кстати, в багажник нужно залезть еще. Но ну, я имею в виду не мне, <связать>, а показать, сколько там места. Дверная карта идет двухцветная, светлая вставочка. Но ну, опять же, друзья, идет, идет пластик. Сидушки идут тканевые, по функционалу все то же самое. Туманочки идут не родные. Вот она кнопочка. Устанавливали их уже здесь. Вот такой же бардачок прикуриватель, все, все то же самое давайте посмотрим сзади чтобы постели на что-нибудь ну к сожалению сзади здесь чисто тоже залазить мы туда с вами не будем багажное отделение тоже такой сравнительно неплохой объем багажного отделения вот, ну единственное, а если сравнивать с солеными, с прямяхами, у них у Акси, сидушки, они не откидываются. Здесь у нас идет тоже запаска. Практически новая швы заводские. Видим. донкрат баллонник. Все на месте. Давайте двигатель еще посмотрим. литра если не изменяет память 109 лошадиных сил один z устанавливается двигатель, тоже все ясно удобно и доступно ладно ставим все на место на место напоминаю 15 год полтора литра 675 тысяч друзья ну основную массу машин до самых популярно скажем так сняли показали вот на данном автомобиле каким бы немножко больше времени ему уделить. Сейчас попытаемся рассказать. Значит, это Honda Grace, это полноценный седан, это полноценный гибрид. То есть есть такие автомобили гибриды, есть не гибриды, есть передний привод, есть автомобили 4WD. А двигателя у них устанавливаются полутора литровые. Что касается трансмиссии, если вот, допустим, Axio, Alion и там идет варик, то здесь устанавливается либо либо вариатор либо робот семиступенчатый значит вариатор устанавливается на не гибридных версиях автомобилей на гибридных версиях устанавливается робот 7-ступенчатый. данный автомобиль это гибрид автомобиль 4 воды с минимальным расходом топлива по каталогу заявлено по моему от 2,9 да, до до трех с половиной что ли или четырех с половиной литров он кушает бензин Значит, серый цвет, бесключевой доступ, резина лета, штамповки, но родное, фондовское литье. Бесключевой доступ, ветровики, так называемый акулей-плавник, бензобак находится слева. Не знаю, получится-не получится полноценно снять заднюю часть автомобиля. Они хорошие, надежные автомобили, но как-то вот, то ли люди не знают они, то ли еще что-то, почему-то вот не пользуются они большим спросом значит как я говорил как я говорил значит пятнадцатый год бензин 8 аэробегов обогрев дворников обогрев зеркал климат-контроль антизанос и мобилайзер. аукцион друзья четыре с половиной балла четыре с половиной балла просто так не дают пробег у автомобиля 60 тысяч по кузову он весь целый без крашенных бескрашенных элементов вот. наверно посмотрим сначала багажник багажника смотрите багажное отделение да но наверное по объему будет поменьше поменьше чем в других седанах но тем не менее ну тоже не маленькая я так понимаю это сидушечки у нас опрокидываются вот да из багажного отделения можем опрокинуть сидушки тем самым увеличив пространство перевести какие-то грузы возможно В салон сейчас вернемся значит вот она сама батарейка кстати многие до да, пугаются вот этих вот вот это ржавчины вот этих вот швов каких-то непонятных Да, друзья это точная сварка пугаться этого не стоит Багажное отделение практически все занимает, занимает батарея, поэтому, соответственно, запаска здесь нету. Здесь идет ремкомплект, ремкомплект 2 наличия. Насос, жидкость, донкрат, баллоник и все остальное. Даже вот японский знак лежит в автомобиле. Никто не успел его вытащить, украсть. Еще фишка такая автомобиля. А если мы сейчас. Дверь у нас получается закрыта, машина будет заглушена. Мы ключи кинем в багажник, закроем дверь, крышку багажника. Она у нас автоматом откроется. Проверять? Проверять сейчас мы этого не будем. Но ну, поверьте, она, она открывается. Вот, по месту, по месту. Так, убираем. Задняя часть автомобиля места довольно-таки много. Бонусом, не бонусом, а удобством идет подлокотник, подстаканники для задних пассажиров. Смотрите, аэрбеки айрбеки в задних стойках автомобиля. Также, значит, для комфорта задних пассажиров здесь предусмотрены дуйки. Ну, снизу у нас здесь ничего нету. Ручки. И смотрите, пищалки, пищалки монтированы в двери. смотрите пока вот так. На переднюю часть автомобиля. Так, ну и давайте еще посмотрим вот переднюю часть автомобиля наверное сядем для удобства кстати по лошадям да здесь 110 лошадиных сил дверная карта пластик пищалка бутылочница ниша что-то можно положить и небольшая идет тканевая вставка электростеклоподъемники водительский электроподъемник он идет автоматически ну и соответственно центральный центральный замок здесь у нас идет регулировка зеркал режим эко то есть эко он нажимаю кнопочку эко эко of видите да дальше включение звука до да, чтобы как сказать когда автомобиль едет на гибриде он тихий вот эту кнопку нажимаем автомобиль будет издавать звук так <laughs> чтобы не пугать прохожих ксена нет есть корректор фар отключение антибукса управление управление меню остаток 89 километров проезда не проезда хватит на бензиной здесь идет электронный климат-контроль все в точности как на фите а, значит здесь подсветки нету просто зеркала здесь тоже подсветочки у нас нету по месту по месту вот пожалуйста место много мне сидеть довольно-таки удобно ком комфортно а в стойках у нас тоже встроены аэрбаги вот это я не знаю что это такое но это какая-то какой-то прибомбас может для телефона может еще для чего-то в общем я не знаю что это такое здесь у нас идет подлокотник с, подстак... с подстаканником с бардачком ручник две вот такие вот два небольших вот таких кармашка что-то можно положить ну и вот, вот сюда наверное ну, как-то телефон не знаю будет плотаться хотя нет в принципе в принципе нормально Но вот сюда уже телефон не влезет комары летают блин а далее значит здесь у нас идет розетка прикуриватель на 12 вольт идет два подстаканника с это спорт режим то есть смотрите машина была не заведена да я как вот сейчас я S режим выключил все машина стоит на гибриде машина поршневая группа автомобиля не работает вот она можно ехать ready EV. как только мы включаем режим S, вот я нажимаю все автомобиль он сам заводится то есть в спорт режиме никакого гибрида нету работает только бензиновый двигатель ладно выключаем панель панель здесь пластик и вот э, очень много дуек очень много раз два три четыре пять бардачок бардачок лежит аукционный лист аукционный лист э, здесь у нас идет родной смотрите четыре с половиной балла 60 тысяч пробегу по кузову автомобиль в принципе в принципе целый вот эти вот а один а 1 ничего тут такого нету и стоит автомобиль 829 тысяч рублей ладно пойдемте посмотрим еще на двигателе так, ладно телефон пока лежит поверьте едет данный автомобиль 110 лошадиных сил очень хорошо за счет гибрида ну вот оно само сердце автомобиля полтора литра хондовский мотор вот единство знаете как то кажется что в тойоте все попроще а здесь все-таки больше наворотов идет всяких разных ладно закрывать кстати не сказал датчик датчик при столкновении стоит так напоминаю 15 год полтора литра гибрид 8 airbag 4 в.д. аукцион четыре с половиной балла 829 тысяч Смотрите, вот рядом еще нашли одного Грейса. 15-й год. 15-й год 4 воды. Тоже гибрид, тоже 8 аэробэгов. Аукцион 4 балла. 798 тысяч рублей. Стоит автомобиль. То есть он идет немного, немного подешевле. Берите, ребят, хорошие, надежные автомобили. Аксио 15 год, 12 месяц, аукцион 4 балла, привоз август, интеллектуальная камера. Да, вот она камера установлена. 599 тысяч. Резина летняя. Стоит на штамповках, повторители. Задняя часть автомобиля на светлом салоне. То есть цена, да, цена на такие автомобили, неважно, что это, там, Аксио, Алеон, премио Грейсы разные цены все будет зависеть от состояния от пробега там от кузова бит не бит крашен не крашен от того же самого аукциона многое конечно зависит от комплектации автомобиля чем больше наворотов тем соответственно автомобиль будет стоить дороже но в принципе в принципе то есть не знаю можно нельзя назвать да это вот эти все автомобили народными но Скажем так, в пределах, наверное, 800 тысяч можно выбрать хороший, надежный, комфортабельный седан. Друзья, ну автомобили много, автомобилей много, время мало будем заканчивать нам еще нужно несколько автомобилей отогнать транспортную компанию 2 сейчас немного просто пробежимся по ценам Значит, стоит Субарик, кейкара четырнадцатый год 395 тысяч 4 воды стоит рабочие автомобили с пробоксы это полностью одинаковые автомобили 15 год передний привод 599 тысяч рублей стоит toyota harrier четырнадцатый год 2 и 5 гибрид не гибриды идут идут двухлитровые 2 миллиона 98 тысяч рублей стоит honda везель гибрид 4 воды есть передний привод есть не гибрид 1 миллион двести тридцать тысяч стоит toyota wish четырнадцатый год уже рестайл 949 тысяч автомобиль 4 воды гибрид стоит от honda четырнадцатый год 2 литра 8 airbag 1 миллион 279 тысяч рублей гибрид от тойоты а, седан премиум-класс 1 миллион 778 тысяч рублей 2 и 5 автомобиль 2016 года mark x не гибрид четырнадцатый год 4 в.д. 1 миллион двести девяносто восемь тысяч рублей еще один гибрид от тойоты со строгим аукционом 14 год 2 и 5 1 миллион триста двадцать девять тысяч рублей камеры 15 год гибрид 2 и 5 1 миллион четыреста тридцать семь тысяч рублей гибрид от тойоты стоит очень много nissan ноутов тоже довольно таки популярных автомобилей кстати вот и одного из них мы сейчас будем забирать 14 год 14 год так, не вижу это не дик с не turbo 475 тысяч рублей красный 525 тысяч рублей аукцион 4 балла шестнадцатый год комплектация медалист все моторы идут 12 525 тысяч рублей Такой золотистый 639 тысяч рублей пробег 14 тысяч километров так и собственно вот он наш автомобиль который мы будем забирать у нас был автоподбор поиск автомобиля под ключ автомобиль 2016 года с пробегом 100 тысяч что сейчас посмотрим какой у него точный пробег Комплекташка практически максимальная хорошая летняя резина 4 камеры естественно это идет рестайл идут повторители в зеркалах датчик предстолкновения, бесключевой доступ, чистый, ухоженный салон, 535 тысяч рублей. Ключ идет у автомобиля один. Туманочки ставили здесь. Туманочки идут не родные. Корректор фар, ну, скажем так, здесь место, место, да. Под туманки нету, поэтому корректор фар. сама фишечка, она вытаскивается, прячется под панелью и сюда вставляются туманки. Так корректор фар на автомобиле работает. Ключ, ой, ключ, ключ. Руль идет обычный, пластмассовый. у автомобиля 109 тысяч. Автомобиль идет на климат-контроли, есть просто на крутилках. Но там они такие несимпатичный автомобиль 2016 года родной аукционный лист автомобиль не бит автомобиль не крашен вот заводится автомобиль все автомобили заводятся с кнопки Напоминаю всем как завести автомобиль с кнопки то есть некоторые приходят начинают тыкать раз нажали что-то там чик там щелкнул автомобиль не завелся два нажали зажигание включилась Три нажали в надежде, что автомобиль заведется. А вот тут бац, автомобиль не заводится. Друзья, чтобы завести автомобиль, который заводится с кнопки, нужно нажать на тормоз. После этого нажать на кнопку. И опа, автомобиль сразу у вас заводится. Так, автомобиль уже идет прогретый. Прогретый. Смотрите, установлены камеры кругового, кругового обзора. Они все выведены и в зеркало. И сюда, плюс камера у нас идет с вами с траектории назад. Так, сейчас мы сядем поудобнее. Не мы, а я сяду. Все, сидушку настроили. Кстати, идет регулировка руля. Можно ехать. Многие спрашивают, как ездить, на чем ездить. д включили, сели, поехали. Выезжаем со вторынка. Со вторынка. Так, осторожно. Едем в транспортную компанию. Друзья, сейчас еще будем забирать очень интересный автомобиль. Очень интересный автомобиль по очень интересной цене. И поверьте, с очень интересным пробегом. Это будет Toyota Aqua в комплектации Urban. Сейчас данный автомобиль отгоним в транспортную компанию. И покажем вам Aqua. Вот, еще машину кто-то приобрел автомобиль выезжает что хочется сказать да про nissan note это такой вот он наверное действительно можно его назвать народным автомобилем в плане цене качества, вообще эксплуатации надежности мне автомобиль очень нравится то есть едет он достойно подвеска у него ну я не скажу что она мягкая да я не скажу что она жесткая кстати на данном автомобиле при пробеге 109 тысяч она можно сказать идеально единственное что напрягает вот, вот этот автомобиль он идет с полкой полочка сзади И вот при езде по такой дороге полка немного раздражает то есть если бы я себе приобрел да такой автомобиль я бы наверное избавился от этой полки потому что вот как-то как-то немножко все-таки она раздражает рынка стоит два автомобиля миру продаются но ну, смотрите как он едет то есть только да надавил на газ и все автомобиль понес понесся как бы он легенький плюс турбо 98 лошадиных сил ну, как ни крути дают дают о себе знать подъехали к транспортной компании подошли автовозы то есть вот автовоз, я так понимаю, он только подошел. Подошел. И вот автовозы стоят, уже грузятся. С нашей транспортной компанией. Ну не с нашей транспортной компанией, мы в нашей транспортной компании не работаем. В транспортной компании, через которую мы отправляем для вас автомобили. И пес, пес наш. Все еще на месте. Сидит караулит. Смотрите, вот э, заехали, да, смотрим, что покупает страна. Fit, ISIS, Frit, автобусы Вокси, Nohim, Кейкара, э, автобусе кстати, мы его пригоняли, проверяли, что дальше стоит. Э, Вамосы, Сузуки альфы берут кубики берут Вицы берут боксы берут еще один фрит стоит кубик дай мира с альфа стоит стоит равчик стоит но это скорее всего конструктор хотя может быть и нет Форестер стоит но это тоже конструктор еще одна аква то есть народ берет народ берет, посмотрите транспортная компания она реально она забита автомобилями так, ну собственно вот он данный автомобиль toyota aqua автомобиль у нас 2016 года и внимание друзья пробег у автомобиля 12 тысяч 267 километров и это настоящий родной так смотрите у нас какие тут яму сейчас мы их объедем аккуратненько ох чтоб новую машину не вкосать все я миновали и это реально, это настоящий родной пробег у данного автомобиля. Многие сейчас будут говорить, там, сыпать комментарии, битье, топляк, то, что быть, такого не может. Да, тут есть как бы небольшой нюанс, но я вам хочу сразу сказать, глобала никакого нету. Здесь идет подкрас капота, подкрас передних крыльев подушки целые то есть капот остался родной капот остался родной крылья тоже остались родные зато пробег друзья тысяч. состояние салона мы сейчас наверное, где-нибудь остановимся остановимся я вам покажу вот она aqua 2016 год полтора литра полноценный гибрид комплектация x urban стоил автомобиль 740 тысяч рублей отдали его за 720 тысяч рублей обвесы губа туманки фары линзы на крыше идет типа знаете как рейлингов родное литье летняя резина шикарный внешний вид чтобы было небольшое представление да вот целый автомобиль, не битый, не крашеный, с таким пробегом, я так думаю, он будет стоить 800 плюс, наверное, в районе 850 тысяч, даже плюс. Значит, он целый, у него идет подкрас переднего правого крыла. Вот он идет, небольшой подкрас. Вот здесь была какая-то вмятина, вот в этом районе. Вот это не царапина, это полироль. Вот она, вот она вмятинка. идет покрас окрас капота до да, капот как бы э, тоже была небольшая вмятинка да вот в этом районе но ребят это съемная деталь в случае чего даже если с ним что-то случится снял поменял забыл естественно окрас бампера и окрас переднего левого крыла все зато пробег на автомобиле минимальный родной пробег посмотрите на состояние салона чистый ухоженный не царапанный салон только вот не надо в комментариях писать то что мы там подобрали битье какое-то это не битье то есть была совсем немного поджата. И это был не автоподбор, это была проверка, это была штучная проверка автомобиля. Подписчик обо всем предупрежден, он видел аукционный лист, видел в каком состоянии автомобиль зашел в Россию. Запаска. Давайте посмотрим на состояние двигателя капотное пространство там поверьте все блестит видите все как новенькое многие спрашивают что вот вот это вот там белый налет вот здесь белый налет, налет. друзья пробег 12000 тысяч пробег у автомобиля присутствует белый налет то есть некоторые там топляк не топляк это не топляк посмотрите посмотрите у нас у нас одни туманы у нас большая влажность машина стоит на машине не ездит, поэтому образуется этот белый налет стоит на машине немного покататься все это все это уходит климат-контроль антибуксы режим ЕВ, э, все электронное полный кожаный мультируль и самое главное 12 тысяч пробег датчик при столкновении японский регистратор по подвесочке вопросов нету вообще никаких то есть мы и при проверке автомобиля катались на нем и вот сейчас я еду уже по такой по прям по суровой грунтовке, гравийке, ничего не гремит не стучит Да, присутствуют какие-то сверчки в салоне ну почему потому что потому что все таки вот э, на новых автомобилях так осторожненько ямочки сейчас проедем потому что на новых автомобилях стали использовать использовать очень много пластика вот еще один автовоз стоит смотрите грузится тоже и кейкары и, и конструктора то есть рынок на месте не стоит покупаются как на автомобили так и конструктора кстати вопрос такой да не то что у меня вопрос нам вопросы приходят и в комментариях мы на ютюбе пишут и по WhatsApp у приходят у вас автомобили растаможенные уже то есть нужно ли какие-то пошлины платить после приобретения автомобиля или нет ребята друзья все автомобили растаможенные вот стоило эта аква 840 тысяч она и стоит 740 тысяч за нее уже уплачена пошлина ну стоила она 740 а дали ее за 720 тысяч то есть как бы сторговали продавцы продавцы торгуются вот такой автомобиль едет в город красноярск и еще один момент хочу повторить то что автомобиль это гибрид полноценный гибрид в данный момент поршневая группа не работает мы едем на батарейке Вот если я сейчас дам газу побольше, но здесь газу не дам, да, с такой дорогой, то у нас подключится поршневая группа. Вот сейчас она включилась. Поэтому покупайте гибриды, не бойтесь их покупать. А все проверяется, делается тест остаточной емкости. Зато будет огромная экономия под топливу. Так, ну все, на сегодня все. Всем пока. Всем пока. Всем спасибо, кто досмотрел до конца.